Здравствуйте! Сегодня я снимаю вторую версию фильма своего о почках. Первая, к сожалению, провалилась, хотя была выставлена. Это не полная версия, потому что мой видеоредактор не захотел работать. Итак, приступим. Хочу вам показать, первый цветонос, который мы смотрели 19 января первый раз. Сегодня 15 марта. Вот две почечки у нас здесь усохли. Подросло еще три. Вот этот бутончик уже завтра закрыв, открываться будет. И следующий цветонос на, же, на этом же растении. Вот, пожалуйста, три бутончика. Наросло. следующее растение это наша детка которую мы рассматривали первый раз 19 числа 19 января вот эта детка за два месяца почти выросла уже большая этот листик где-то сантиметров 8 и второй уже около 6 сантиметров. Вот еще третий маленький. Но, к сожалению, у нас пока корешки не выросли. Вот такие. Вы можете видеть, что корешков нет. За два месяца у нас детка выросла, корешков пока нет. Вот. Третий. Цветонос, который мы рассматривали с вами, он состоял из трех веточек. Вы можете видеть, вот одна веточка расцвел. Бутончик, вот такой цветочек появился на нем небольшой. Вторая веточка. Бутончики явно не выражены и третья веточка вот она стоит на том же месте что и была и также я вам хотела показать мутантика который вырос на моей орхидее вот такой мутантик у меня вырос на удлиняющемся цветоносе орхидеи этот не цветонос, не орхидея не обрабатывали с этой токининовой пастой. Но вот что получилось. Поэтому мутантики это не всегда признак гормонов. Цветочек, растения у меня дома уже 10 месяцев. И за это время я гормоны не применяла. Вот и все на сегодня. До свидания. До новых встреч.